Здравия всем здравым, на пороге здравости, здраворазумеющим. Сегодня будет небольшой такой проход по нашим весям. Сегодня у нас 2 октября 2022 года, вот примерно 13-25 времени. Вот такая вот у нас температура, 20 градусов, ну там чуть выше возможно. Вот, ну так вот может показаться. он там листиков, да, нападало. Даже, даже он орех. Желтеет. Вроде бы как опадает. Вот. Какие-то тучи. Ну, даже не тучи, а именно такой полох. Вот, натянуты. Но, тем не менее, 20 градусов тепла. Вот. С утра было где-то 15, может быть, меньше. Ну, то есть ночная, значит, не намного сильно падает температура. Вот. Но... Но тепло, влага, солнце и жизнь, она снова расцветает. Вот. Опа! Тут какой зверь! Паук, паукандр. Ну, давай, фиксируйся. Так, ну, в общем поняли паук сидит так цветы розы снова пошли розы снова кто-то он обгладывает то есть живность по-прежнему прыгает скотч такой кузнечики всевозможные вот ну опять же конечно казалось бы, что розы уже в октябре это самое не должны быть, но цветок да и вообще любая жизнь, любое растение, если есть условия, он обязательно растет, обязательно цветет и пахнет, вот, потому что э, в свое время э, розами занимались знакомые одни, в декабре э, в теплицах разводили, вот, есть условия, есть тепло, почему бы им не цвести, не расти, полив, вода, тепло, свет. Вот и все это будет. Вот прет новая молодая зелень, вот клевер, потом там цветущий продемонстрирую. Все прекрасно. Полетие идет. Я потом. Ага, вот даже можно далеко не ходить. Вот он, собственно. Вот, потом я схожу еще в одиннадцатый номер. Там это явнее видно. Как просто была голая земля. Теперь там мало молоденькая поросль травки какой-то вот все растет потом буду перемещаться в другие локации чтобы сильно не затягивать посмотрю это псевдоромашка многолепестник по-моему он называется почему-то однолетний хотя растет он тут уже блин несколько лет вот тут тут вот видно вот и семенные сумочки уже готовятся и при этом вот они цветочки все хорошо и прекрасно как и, как и должно быть. ветерок вот его вообще не было было бы даже жарко наверное вот ну а так конечно с ветром свежо даже то есть то есть даже это сам при 20 градусах так, желтеет даже так стоп стоп это шайва айва вроде бы да вроде бы айва Крупные какие, Ой, конечно она терпкая, и вот ей сколько вот надо, вот. аж в ноябре я помню мы их снимали, и то потому что погода уже спагадилась в прошлые лета, а им спеть и спеть, зреть и зреть, то есть сколько должны быть по лете, да круглое, круглое лето должно быть оно, чтобы они вызревали нормальные. Вот, и все же это не какие-то там запоздавшие или э, цветочки какие-то растения все повсеместно вот еще вот, вот. неверующие в это должны наконец-то поверить ну как опять же значит поверить увидите доказательства вот эти доказательства должны э, включить в них ну опять же да можно сказать веру определенную чтобы развернулась по лете вовсю и закрепилась, самое ж немаловажное, вот, потому что, представляете, как будут говорящие всевозможные головы или там злые языки, говорят, ну вот да ладно, ну это такое, как его, исключение из правил, там допустим целый будет это, так называемый год без э, зимы, да, или там без, без зимы, без осени будет круглое лето, это самое, ну вот посмотрим потом, вот, и чтобы этого не было. Это нужно все укрепляться в этих доказательствах, в этой вере, вот, чтобы оно закрепилось по лете. Прочное навсегда. Вот это прекрасное тоже растение. ачеток или О, очаток как-то забыл, специально поискал название. Красивое. Даже, видите, вероятно, медоносная, он пчелка. И это прекрасно. Вот. Говорить о том, что листики желтеют, ну, травка-то, видите, прорывается, соответственно, все обновляется. Деревью, ну, в смысле, листики на деревья, деревью. Деревьям тоже нужно обновляться. Этот процесс длительный, то есть надо сбросить листву. Почки, они есть всегда, насколько помните. Я демонстрировал даже среди осени, среди зимы. Им просто нужны условия для раскрытия. Тогда фиксируйся на винограде, что ты не хочешь. Это, блин. О! Ура. вот такой, кстати, надо его срывать. Вкусный он, то его он уже, как видите ням-ням-ням кто-то так это вот обязательно надо машина какая-то дрончала солнышко пробивается через этот полах бледно лицей. Вот. сейчас чуть-чуть по яблочкам пройдемся, такие вот аж фиолетовые какие-то. Да, это. те не помню как называются, вот эти ж вроде бы семеринка О, лежит. Ну, вот ветер начинается и сразу нужно ходить собирать опадают. Так, а вот тут еще один интересный повод для радости полетней. Сейчас мы приземлимся немножко наш квадрокоптер. Так, вот это чеснок. Вот, он, видите, чеснок молодые побеги. новый урожай готовится. Ему плевать на календарные эти самые цифры в календаре и какие-то слова типа октябрь там ноябрь тепло тепло светло светло греет прогревает этот самый землю солнце есть вода влага все растем так ну да чеснок точно шуб чтоб... так кстати вот тут уже совсем он вырос опять так вот еще гроздья яблок так там побило конечно морозами этими блин которые уже отме отменены давно яблонем но ну, еще вроде держится некоторые вещи ветки вот красивые красненькие яблочки клевер так вот цветочек тоже подзабыл как называется вот но ну это вот оно видите то растение у которого вот уже э, семена в коробочках и новый цветочек. Вот, то есть все вот это ж уровневое, многоуровневое плодоношение, цветение. Так, я таким переломом, потому что все-таки пока найду, чтобы не затягивать видео, найду пример. Вот еще один прекрасный пример. Здесь уже эти давно отсохли, засохли, но вот новые, новые побеги. Будет тепло, светло, пойдут цветочки. Вот так вот трава какая-то обыкновенная. А тоже хочет жить. Вот это вообще прекрасный просто пример. Я очень рад, что оно зацвело это растение, потому что где-то в середине июля оно цветет. Вот примерно вот так вот, может быть, к концу. И вот снова, и снова здравствуйте, да? Как говорится. Не прекрасно ли это? виноград и красный и синий вот, потихоньку его подъедаем но еще много это хорошо вот еще показательно на сушку обрезали мелису, мяту вот, перечную и вот Новые настки, ну, мы же не, не во варварские э, сам почки поставляли. Вот. Не, не под корень. Цветет, растет, ну, вернее, растет, ну, потенции зацветет, конечно. Условия будут, проецирование наших мыслей на полете будет, и все оно воплотится. Так, вот, кстати, вот еще тут чесночная посадки, ну, вернее, не посадки, оно уже как раз ну, давно когда-то садилось, теперь это так в, в диком виде Само... саморост саморосы mm -hmm. ну, вот, поэтому масса всего зеленого вот, теперь я телепортируюсь на одиннадцатый номер, там тоже будет интересно за молодую зелень понаблюдать свежайшую просто именно из земли не продолжение не поросль новая а свежая травка вот столько вот тысячи ли... ой как его тысячи чистотел молоденький тоже прет поэтому сейчас телепортируемся Вот мы с вами телепортировались в нашу священную рощу правда телепортировались даже не через простран но ну, не через пространство да а еще и через время ну, потому что сегодня 3 октября вот я вчера поснимал а потом на, на сегодня не хватило. Ну, на, на этот самый, на одиннадцатый номер, не хватило времени. Думаю, ладно, завтра. Так что мы переместились и во времени. Не только в пространстве. Вот такой здесь оттерен. Листья падают, конечно. Но это хорошо, это обновление. Вот, потому что почки. Почки они есть сюда на дереве. Сейчас попробую. Да, сфокусироваться, вот они ж, видите в зачаточном состоянии, они всегда есть, готовы включаться в работу, когда листик опадет и будут условия, пойдет новый листик, вот они все, они все, все всегда есть, только в спящем состоянии, потому что если будут почки включаться и расти все время, вот, то дерево будет представлять из себя... Такого ежика из листьев, которая забьет самого себя. Ой, резкость. Вот сейчас мы пройдёмся, собственно, самому важному, что я хотел продемонстрировать. Вот здесь вот в тени это не особо заметно, видите? Трава жухлая, да? Ну, конечно, вот эти вот пробиваются некоторые. Вот яблочки попадали. Вчера был дождь ночью. Про, про Травка пробивается так в тени незаметно. Много вроде бы казалось бы пожухло. Ну вот мы сейчас переместимся. Я покажу самое главное, что хотел продемонстрировать во всем этом ролике, который будет объединенный. Вот наше как его можно назвать? Долобное место. Здесь у нас костер мы жгли. Костры это я все демонстрировал. Он еще тюрен. Вот, вот мы идем к самому главному. Вот здесь, вот, значит, груша была одна. Но как-то она... нить начали, а одни гниют, другие дубовые твердые. И вот абрикос. Абрикос, значит, здесь был. Такой сладкий, но он очень плотный. Все равно его собрали, целиком засушили, не, не чистить. Трудно очень было чистить. И я прокосил здесь под этим, этим абрикосом место, чтобы было удобнее собирать, выбирать и перемещаться. Траву жухлую, сухую, вот вы можете увидеть остатки, которые не, не скосились, но там так в таком виде было здесь все. Вот, и вот, видите, какая прекрасная, молоденькая, свеженькая травка прет, просто океан зелени молоденькой это же прекрасно в октябре потому что есть условия потому что э, на самом деле говорят природа засыпает нет природу усыпляют убивают даже этими зимами целенаправленно вот не надо природе отдыхать об этом уже много миллион раз говорили почему-то в джунглях Амазонки отдыхать в природе надо, там льют дожди, тепло их джунгли все время обновляются и растут никаких зим нет а вот почему-то на Руси матушке надо чтобы отдыхала природа вот Но она не устает она все время трудится на благо живым людям видите какая Травка молоденькая, зеленая, это прекрасно просто. А? Вот она как пылет. Еще больше стало. Вчера была поменьше. Я, Ой, вчера я даже не смотрел. Позавчера я когда обдумывал то, что нужно это заснять, обязательно зафиксировать, она была еще меньше. Вот подросла, потому что дожди, потому что солнышко. Он, как видите, кстати, вот такие облочка, Вот э, этот самый. Тучи, да. Сейчас, кстати, разошлось, раз выяснилось. Вон где там солнце спря... прячется. Да, вот эта вот тучка была, было немного пасмурно. Ну, сейчас это вот разбежалось, как раз для... для съемок. Хорошо. Вот так вот. Вот как оно. Вот как оно все работает как оно должно быть, как оно уже есть, и как оно будет, это нужно закрепить нам, нашими мыслями, нашими деяниями, не бояться этой прихода, смены этих циклов, верить в то, что будет полетие, круголетием, и все. Ну, да, по возможности, конечно, убедить большинство, это, чтобы оно поддержало, чтобы это закрепилось окончательно, вот в этом наша одна из наших миссий, целей. Вот. Даже в тенистых, под синюю дерев тоже пробивается обновленная зеленушка. Вот видите, под орехом. Такие вот у нас леса обновляющиеся. Сначала травка. Все как весной. Травка пробуждается. Первая такая слабенькая. Набухают почки. Ну, после так называемой зимы я имею в виду. Набухают почки на деревьях. Вот Потом новые листики появляются на деревьях. И все начинает расти, расти, расти в такой гематрической прогрессии быстро буйно, потому что температура растет, солнце боль много влаги, еще много после растающего снега. Но ну, а здесь вот мы это переходим этот этап с заморозкой, с кучей снега, дожди льют, солнце светит, все начинает вновь расти, вновь обновляться, облетят листья, вырастут новые, если будет соответствующий температурный баланс, водяной, световой. Вот это нам надо в наших силах это поддержать. Ну так, друзья, вот такая вот хорошая такая новость, хорошие такие э, мотивирующие ростки, да, надеюсь, прорастут они и в ваших душах, и дадут плоды здравости и понимания. Вот на этом все. Около 20 минут, наверное, будет общий ролик. На этом заканчиваю. Всего доброго. До новых скорых встреч. Хотел уже прерываться, а здесь это увидел, гости гостя тоже из лета. Так, сейчас ты сфокусируешься или нет? Ну, в общем, тля. Ну, угу. вроде видно. Вот так в октябре. Его сейчас улетит, давай брысь отсюда вот еще обнаружил, это вероятно Медведка, что ли, или что-то такое подобное. Вот видите, такое прор прорыва такое под землей. В общем, небольшой гробой такой. Интересно. Так, как нам общий план будет понятно или не особо. Вот такие тут кругали наворачивала. как или сбоку так как-то непонятно еще но ну, вроде бы как похоже на такой взрытый взрыхленную почву именно из-под земли